Пойдем это сверху. Прикольно. А Леша нам передаст эти комментарии. Леша, Настя, передавай комментарии. У Сергея такая же футболка, там что он супер пилот. Да. Потому что он наш пилот, кстати. Сергей молодец, конечно. Это тип катлетика, соревнования. Соревнование называется у нас в России а-ля соревнования «Пасаринс», yeah. которое оказывает соревнования для людей с разными техническими средствами реабилитации. То есть там участвуют не только люди с протезами рук, а ног, коляс. Я... Все, я... Здесь мне не баллы за этот вот, Лёша передает комментарии, пишут, а если задел тебя током не бьет? А можно так устроить, но у нас по крайней мере, есть протезы, которые не пропускают ток. И, да, и можно А расскажи, пожалуйста, ты упомянул кибатлон, который проходит в Германии. Расскажи поподробнее. Я так понимаю, этот участок трассы это как один из вариантов подготовки к этому кибатлону? Да, из ситуации с коронавирусом, будет трансляция по интернету, они, как обычно, все команды собирались в пельсаре, и будет прямая трансляция, сутки по интернету будут, будут сидеть команды, и у нас тут и часть, мы готовимся так, и потом мы будем представлять протезы, да, будет форная России, где собирается команда с протезами с протезами ног и коляски, и все вместе будем находиться Да, да, гип-атлетика, мы собираем себя гипотлетами. гип Ты тренируешься, то есть ты Продолжение следует... на многих трансляциях и лекциях, вот для и меньшее количество посетителей. Здесь мы видим основные этапы полета ракеты. Это все то, что нам очень интересно и то, что мы хотим измерить во время полета. Первое, все начинается с включения двигателя. Да, мы который поджигает э, твердотопливный двигатель, и ракета стартует, э, начинает набирать скорость, и нам важно измерить, э, как она это делает, насколько быстро она ускоряется, какие этим во время этого испытания и какую максимальную скорость набирает. Дальше мы наблюдаем полет по инерции до э, верхней точки, до апогея, и этот момент нам тоже важно зафиксировать. То есть как в любом запуске, да, один из важных результатов – это максимальная э, высота, которую достигает наша ракета. А следующий момент – это вот четвертый пункт – раскрытие парашюта. А... Космическую командировку бортинженером корабля «Союз ТМ-27» и орбитального комплекса «Мир». Во время экспедиции Бударин вместе с Талгатом Мусабаевым пять раз выходил в безвоздушное пространство. Через 207 суток 12 часов 51 минуту Дежуров, Мусабаев и Бударин успешно приземлились. При подключении к некоторым трансляциям Предоставляемые там, видеоматериалы и, были настолько плохими по качеству, что на некоторых картинках невозможно было прочитать даже, что там написано. Нажимаю на мейн камеру, и я могу ее перемещать. Соответственно, то же самое я нажимаю на Direction Live, и могу ее, его немного перемещать. Соответственно, когда мы выбрали мейн камеру, или -Light, то есть абсолютно любой объект. Если мы нажали, у нас появляется окно «Инспектор». До этого окна инспектора не было. А, что такое окно «Инспектор»? Это настройка определенного компонента. Соответственно, определенного объекта, точнее, настройка по компонентам разным. Например, в камеры мы видим цвет, тип и так далее. Если мы создадим кубик, нажмем в правой кнопкой мыши, тип объекта, выберем 3D, нас появился кубик, вот сейчас он немного прогрузит, а, и соответственно мы видим окно инспектора. То есть mesh это твердость, блок а не блок Это твердость. Mesh render это вид. Перепутал. То есть если мы отключим mesh render, мы не будем видеть даже. А, компания транспорт, соответственно, один из самых основных, если мы его будем перемещать менять точнее параметры но кубик будет меняться соответственно по этим параметрам давайте удалимся удалять можно просто клавишу delete или правой кнопкой мыши вот, например покажу на direction light правой кнопкой мыши delete но солнце я не советую никогда удалять солнце мы вообще никогда не удаляем потому что оно нам нужно соответственно нарушению их экологически естественных экологических чем а, когда-либо. Потому что турии или сказки о будущем, которые, вероятнее всего, не наступит. В территории наши встречи, на другой конец города нам нужно выписывать электронный пропуск, Как будет например, начнут обретать разумность, автономность, самостоятельность их вот предыдущих. Вот, можно описать вот эту логику сотрудничества, их на самом деле больше. Это логика, в которой, которую я условно называю пилот самолета, это когда искусственные ходили какие-то не очень, но однажды в 2019 году нам пришла в голову идея, что было бы хорошо добавить в игру бустера. Бустеры помогают игрокам легче проходить клановые задания, потому что они уже уперлись в потолок своих возможностей. Им нужен был инструмент для того, чтобы лучше себя реализовывать, получать еще больше очков что в задания становятся все сложнее и сложнее. Добавили бустера, игрокам в принципе понравилось, да, они стоят монеток, и, ну, зато можно проходить в задания дальше. А... За счет этого кланы прокачались еще сильнее, сообщество как бы, морально стало еще более нагнетенным, и мы решили, что было бы здорово в пвп тоже добавить бустера. После этого, когда мы этот апдейт сделали, игроки объединились против вас.